Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал Сегодня мы вместе с вами приготовим сэндвич с тунцом Потому что это очень быстро, это очень вкусно, это относительно недорого Я бы сказал совсем недорого Итак, что же нам понадобится для приготовления сэндвича с тунцом? Пара кусков сыра чеддер. Главное, чтобы сыр был ярко выраженным вкусом. Не таким, как у моцареллы, а каким-нибудь интересным, пикантным, которым нравится вам. Тунец. Я люблю тунец, брат, в собственном соку. Без каких-нибудь там оливкового масла. У меня тут примерно 150 граммов. Далее нам понадобится лук. У меня шалот, но вы можете использовать любой другой лук. Немного оболеного огурца. Примерно 30-40 граммов. Столько же сельдерея. 60 граммов майонеза, 2 томата, половинка лайма или же лимона, 4 тоста или любого другого хлеба, столовая ложка топленого масла или же сливочного масла, немного острого чили перца, соль, перец по вкусу. Первое нарезаем все наши овощи, начну я с лука. Также нарезаем сельдерей очень мелко, кто не любит сельдерей, может добавить свежий огурец, только в винте сердцевинку. Далее нарежем очень мелко маринованный огурец. Далее берем тунец и процедите через сито. Хорошенько растолчем тунец. И добавляем все наши овощи. Сюда же идет майонез. Добавляем чуточку острого чили перца. Немного соли. Немного черного перца. И добавляем сок половину лайма или же лимона. И все обязательно хорошенько перемещаем. Далее, друзья мои, берем тосты и намазываем мягким топленым маслом или же сливочным маслом. Наносим только на одну сторону, на которую мы будем жарить. Далее берем наши тосты и обжариваем на сковороде на среднем огне до золотистого цвета. А кто ведет правильный образ жизни, без жиров и тому подобное, все это можно сделать в духовке. И обжариваем с той стороны, где мы намазывали наше топленое масло. Будьте осторожны, хлеб быстро подгорает. Прошло примерно 30 секунд, переворачиваем на другую сторону и на обжаренную сторону выкладываем наш сыр, а на другой выкладываем наш тунец, будьте аккуратны, Далее режем томаты кружочками. Далее на тунец выкладываем томаты. Вот так. Как наш сыр чуточку расплавился, накрываем на другой хлеб. Берем вот так. И вот таким образом накрываем. Немного давим. Будьте осторожны. Все переворачиваем на другую сторону. Вот так. Итак, друзья мои, все готово. Теперь перекладываем на доску. Теперь разрежем пополам и посмотрим, что у нас внутри. Друзья мои, это нужно есть горячим. Вау. Вот реально, это очень вкусно. На все про все у нас ушло примерно 10 минут. То есть это очень быстрый сэндвич. И что самое главное, недорого. Самый дорогой в этом сэндвиче это тунец. Он затянул там 80% всех ингредиентов. В общем, 10 минут и офигенный сэндвич с тунцом готово. Рекомендую, пробуйте и наслаждайтесь. А на этом наше видео подходит к концу. Если вам понравился этот рецепт, поддержите мой канал лайком, подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получить уведомления о новых видео. А на этом я все. Всего хорошего вам. Кушайте много, кушайте вкусно. До новых встреч. Пока-пока.